Всем привет! Никто не задумывался над тем, почему мы так мало живем по сравнению с животными. На первый взгляд, казалось бы, живем дольше, чем многие животные, но взрослой жизни у нас гораздо меньше, чем у любого вида млекопитающих на земле. К примеру, взять кошку. Средняя продолжительность жизни 16 лет, период созревания 8 месяцев это 1,24. то есть у кошки есть 23 таких части взрослой жизни взять собаку 11 лет созревание в 7 месяцев одна 19. 18 частей еще есть взрослой жизни взять даже Такого большого животного, как слон. Он в природе доживает до 65 лет. Созревание приходит в, в 11 лет. То есть это одна шестая часть. У него еще есть 5 частей взрослой жизни. Так это слон. Огромное, неповоротливое животное в природе. И мы, люди, такие крутые, все с условиями созреваем в 16 и живем 65 это 1 четвертую часть мы тратим на созревание еще всего три части у нас в взрослой жизни и это с медициной со всякими вакцинами с питанием нормальным почему так нам, видимо, поставили ограничитель. Если заглянуть в Библию, то можно увидеть, что раньше люди доживали до 900 и даже выше, свыше 900 лет. И четко после всемирного потопа жизнь резко сократилась. Возможно человек слишком умный и слишком быстро развивается и может познать того, чего не надо познать. Возможно он что-то познал до потопа и пришлось очистить планету. Мы не задумывались об этом? Даже если взять жизнь как у кошки, соотношение созревания и средней жизни человек бы жил 340 лет вполне возможно что так как он разумный дольше развивается умственно он и доживал до 900 и это была нормальная длина его жизни нам поставили ограничитель человек взрослеет тратит одну четвертую своей жизни рождает детей становит их на ноги на это тоже тратит много времени и у него остается совсем немного времени для того чтобы стремительно развиваться есть поговорка первая половина жизни есть здоровье нет мозгов вторая половина жизни есть мозги нет здоровья а представьте человек бы жил до 900 лет чего бы он мог достичь в физике, к примеру, в космонавтике. Ему каждый раз приходится новому поколению изучать все базовые данные, все азы, основы. И на изучение чего-то нового совсем немного времени остается. А так тысячи ученых жили бы 900 лет со всеми знаниями, просто развивались бы дальше. Такие вот мысли меня сегодня посетили. Напишите свое мнение об этом.